Да, что это требовалось доказать? И жили они долго и счастливо. Тут, как говорится, и сказочки конец. А кто слушал? Молодец, вот эта история. Ага, у меня прям рога в мурашках. Кардинально. Вы знаете, я только что доказал сложнейшую теорию Пуарельмана Перелькаре, но не испытываю никаких эмоций. Вы так искренне веселитесь над какими-то небылицами. Дружище, тебе просто надо отдохнуть. Почитай что-нибудь антинаучное, развейся. Думаете? Ну, не знаю. Как это может нравиться? Тут же, тут же все неправда. А, сказка, ложь, давний намек. Нет, погодите, рыбы не умеют разговаривать. И выпив воды из лужи, вы не превратитесь в козла, а заработайте не с Дружище, это не энциклопедия, просто отключи мозг и получай удовольствие. Что здесь происходит? Поберегись, Ха -ха -ха! поберегись, друг мой звукочувствительный. Простите за временные неудобства. Это всего лишь небольшой эксперимент. Похоже на балаган а, Именно. Теоретически <свят> это должно мне помочь победить сказку, <свят> как вы верно посоветовали отключить мозг. Что вы творите? Ну так это же дракон. В том-то и дело. Очевидно же, что драконы были рептилиями. Откуда у них могли взяться рога? А тебе не кажется, что ты выбрал чересчур сложный подход? Увы, иначе никак. Я слишком хорошо знаю физику этого мира. Мое сознание буквально выпьет о том, что чудес не бывает. Не останавливаемся! Это лишь добавит естественного средневеково-сказочного очарования нашей затеи. Все, я готова. А вы, простите, кто? Лесная фея-принцесса. Видите ли, феи, согласно мифологии, утонченные, возвышенные существа. Ну так? Думаю, вам больше подойдет роль озорной разбойницы или, скажем, трактирщицы. Знаешь что? Это фея-дискриминация! Если тебе надо, сам играй озорную разбойницу, ясно? Я бы с удовольствием, но кто тогда будет мудрым волшебником? Прекратите немедленно! Это же <связывается> машинное масло! Откуда ему взяться в средневековье? К тому же сказочном! Но ведь я заржавею! Канон превыше комфорта! Да просто расслабься и включи фантазию! Заклинаю тебя своим волшебным посохом истины. Закрой глаза, и ты перенесешься в сказочный мир. Фикус, ляпус, хряпус. Чтобы обмануть мой начитанный мозг, нужен более убедительный реквизит. Дружище, есть игры, гораздо больше подходящие под такую погоду. Это не игра. Это осознанная попытка самообмана, чтобы хоть немного развеяться. Э, э, куда вы тащите нашего рыцаря? Так он заржавел. Сам ходить не может. А я предупреждал. Да, и дракон все равно размок. Ничего страшного. Никто и не ждал, что эксперимент пройдет без накладок. М да <sírio> <sírio> <sírio> Ficus, E ficos lapis Ну-ка, фикус, ляпус, хряпус. Надо же рога в мурашках. Феноменально. ляпус, хряпус, фикус. Фикус, липус, хрипус.